Добрый день, уважаемые товарищи мои друзья! Мы начинаем январский традиционный семинар по партии Российской Федерации, в котором участвуют наши союзники по левопатриотическому бюджету. Сейчас подключено 304 точки, участвует более 2000 нашего актива. Я с удовольствием вас приветствую и поздравляю с наступившим Новым годом и благодарю прежде всего за верность, мудрство и достоинство. Вы только что просмотрели два сюжета, один посвященный лучшему, что создано за последние десятилетия, совхозу имени Ленина, этой зоне социального оптимизма, где люди достойные трудятся, прекрасно живут, у них чудное жилье, великолепная школа, уникальные детские сады, прекрасные профориентации, отдых, зарплата более 100 тысяч и абсолютно достойная, счастливая, нормальная жизнь. И тем не менее, власти, которые крушует администрация э, Московской области, Палихатовско-Саблинской шайки, не нравится это хозяйство. Раньше в Ленинском районе было 14 хозяйств, которые Саблинска-Палихатовская шайка уже приватизировала, уничтожила, разложила, разрушила. Там нет нормальных хозяйств, зарастает растает бурьяном, и строятся эти железобетонные бараки, которые все больше окружают 13-миллионную Москву, парализуя любые самые талантливые усилия по созданию транспортного министра. Обратите внимание, почерк этой шайки, что в Подмосковье, что в Брянской классической русской области один и тот же. Один и тот же. Партия Единой России крышует эти мерзости. Я выступал 10 раз в трибуну Государственного Дума. Предлагал создать комиссию, разобраться и расследовать. Ничего похожего. 1300 судов против хозяйства пытаются всячески подложными способом захватить контрольный пакет, не забив ни одного гвоздя, не вспахав ни одной борозды, не положив ни одного камня. Вот лицо и мерзопакостные действия этой власти, которая вообще, говоря, не заслуживает никакого уважения и никакой поддержки. На мой взгляд, то, та огромная работа, которую мы с вами провели, она позволила нам сохранить это хозяйство. Но сейчас в стадии борьбы вступает решающий момент. Мы обязаны все мобилизовать свои народные патриотические дружины,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 Ваши люди помогают организовывать эти продажные суды и разбирательства. Примите необходимые меры. В противном случае мы с точки зрения политической примем встречные меры. Я полагаю, что вы сегодня нас услышите. Мы проводим общероссийский политический актив. Вторую картинку вы посмотрели. Это Брянская область. По сути дела, моя родина. Брянская область была отделена от Ростовской, еще шесть районов Южных Орловской области вошли в Липецкую. После войны не уцелело ни одного моста, ни одной дороги. От города Орла уцелел один дом из капитальной застройки, на который выгрузили флаг за родину за Сталина. Тот уральский добровольский корпус, который начинал освобождение моей родины с родной деревни, да из 33 танков до Орла дошли всего два, из самоходов не одна. В Карачевском районе 40 с лишним деревень было. Фашисты почти все спалили. Иногда вместе с людьми сложная охота. Литнянский район тоже родина партизанов. И вот посмотрите, как нагло, как мерзко, как преступно ведет вся эта шайка, очередная шайка под руководством губернатора Богомаза. Фамилия вроде божественная. А ведет себя, как откровенный уголовник и преступник. Обнародуем, передаем материалы, настаиваем на том, чтобы цик разобрался. И что вы видите? Вот этот фильм прокрутите везде, подарите главам районам и регионов. Понимаете, втаскивают женщин, учителей, врачей на этом участке. Всех делают ворами и уголовниками. Разрушают всю нравственно-культурную сферу жизни и существования общества и русского народа. Не случайно назвали султанат Богомаз. Мы должны все восстать против их безобразий. Показывайте мурло всех этих негодяев и мерзавцев, которые вы сейчас видите. Люди в погонах прикрывают главы администрации. Это и есть организованная группа преступников по сговору ворующие ваши голоса. Они бесценивают любые выборы превращают их в посмертные. Мы не можем с этим категорически согласиться. Это разрушает, уничтожает страну. Это не позволяет ей собраться. Поэтому мы с вами должны сделать все необходимое. Уже 350 дел заведено и уголовных, административных. Я настаиваю на том, чтобы наши правоохранительные органы, чтобы наши юридические службы, что наша команда во главе с Каменевым, секретарем ЦК, который возглавляет юридическую службу и недавно провел со всеми юристами страны семинар усилили борьбу и работу против такого рода преступников. Их надо выводить на чистую воду и показывать их мурло, их подлинную роль в уничтожении страны. Я прошу и женские коллективы, и на они активно очень трудились, участвовали на выборах, Прошу подключиться, потому что эти богомазы уничтожают женскую душу, вытаптывают все, что, собственно говоря, именуется материнством, детством, совестью, порядочностью. Без этого не существует ни русская земля, ни наша дружба, ни российское государство. Мы с вами вступили в столетия образования СССР. Сейчас говорят, мы великая держава. Великая держава – это та, которая может предложить великий проект, проект своей цивилизации. Русский народ предложил такой проект. Его самым гениальным изобретением было создание сильного, централизованного тысячелетнего государства. Все на планете две страны, которые за 500 лет потеряли суверенитета – это мы и Англия. Мы себя уберегли в боях, походах, честных молениях. В служении справедливости и трудового народа. Вы можете быть великой, если у вас есть великая история, великая культура, самодостаточная экономика, великолепная наука и образование. Самой великой страна была в форме Союза Советских Социалистических Республик. В этой связи. Мы уже подвели предварительные итоги. И по выборам на Октябрьском плену и в целом партийной линии выступали мои заместители, Афорины, и Новиков и Кашин и остальные на активе в конце декабря. Я сделаю 8 уроков в новой и новейшей истории, которые нам помогут тщательно подготовиться и к проведению столетнего юбилея нашего великого советского государства. Урок первой ленинской мудрости и гениальной стратегии. Вот у меня книга «Ум Великой могилы». Обратите внимание, 600 страниц документов. Она издана красной звездой в 24 году. Высказывание всех трудовых коллективов, всех воинских соединений и подразделений всех великих нобелевских лауреатов, талантливых писателей и гениальных ученых. Ни один, ни один не сказал, что Ленин сделал что-то плохого для этой истории. Даже Черчилль, который в 18 году призывал задушить молодую Советскую Республику, сказал, когда ум Ленина светился, он видел весь мир сразу, весь его совесть и в первую очередь несправедливость. Такие люди рождаются раз в сто лет. Эйнштейн вообще назвал Ленина человека, обновляющий совесть мира всего. И если вы посмотрите, и на этом фоне опять эта грязная жириновщина растекается, как главная лужа со всех экранов, с Государственной Думой, с этими его мальчиками педористического типа, если на... пытаясь раскопать, унизить, полюнуть великую историю великого народа Евгения. Вот еще одно третье доказательство омерзительной сущности той сферы, той властной структуры, которая терпит все эти безобразия и покровительствует Я прошу наших идеологов и прежде всего новиков своей команды взять эти материалы и документы и максимально их использовать для подготовки и проведения наших торжественных мероприятий. Мы уже с вами подготовили великолепный материал на эту тему. И у нас есть что показать, есть что рассказать, есть что преподнести молодому, новому поколению. Ибо гениальность Ленина прежде всего заключается в том, что он предсказал невозможность реализации капиталистической идеи на просторах гигантской страны, основу которой составляет коллективистский образ жизни, справедливость, высокая духовность и патриотизм. Мы 750 лет из тысячи вынуждены были защищать свое право говорить на русском языке, дружить с своими соседями, с оружием в руках. Мы обязаны это показать и передать новому поколению, когда вокруг страны снова ходит вся эта натовская свора во главе с Соединенными Штатами и глобалистами. У нас с вами для этого сейчас все необходимо. Обращаю внимание на Валтайском форуме. Путин вышел. Я просмотрел все его последние выступления. Он тоже сдвигается в сторону левопатриотической оппозиции. Говорит, капитализм зашел в тупик. Ленин 24 года написал работу, начинал писать работу о развитии капитализма в России, доказал бесперспективность этой модели. Показал, что неизбежно втянут в мировую войну и неизбежно придется восстановить государство на принципы труда, справедливости, дружбы и интернационализма. Путину хватило 20 лет, чтобы подойти к этой идее. Тогда давайте поддерживайте его патриотические силы и решайте эти проблемы так как требует современная история и обстановка. Макрон еще год назад сказал, капиталист с ума сошел. Но вместе с тем капиталист глобалистский продолжает с ума сходить, нагнетая истерику, пытаясь против ядерной державы создать санитарный кордон и поджечь войну на границе с братской Украиной. Мы должны этому дружно и мощно противостоять. И еще одно. Вот вчера завершился Даоский фронт. Его открывали не американцы, не англичане, не немцы, не японцы. Его открыл Си Тимпин. Гениальную речь показал, что такое современный социализм с китайской спецификой. Результаты потрясающие. Вот учитесь и делайте урок. Урок на будущее. Урок необходимости социалистических преобразований и левого поворота. Второй урок сталинской модернизации. Появляемся чемпионами мира. Вот вышла книга новая, «Кристалл роста. Называется К русскому экономическому чуду. Это большая работа талантливых людей и прежде всего совестных веществ. Я посмотрел отзывы. Отзывы со всех фланков. Да, в 20 веке всего 5 стран показали средние темпы выше 10% в течение 20 и более лет. Чемпионом оказалась советская страна, когда проводила ленинско-сталинскую модернизацию экономики. Мы восстановили после гражданской войны к 1927 году, из с 1929 закрутилась мощная машина сталинских преобразований. Мы гениальные показали результаты, гениальные. Вот сегодня мы обязаны идти к столетию, а мы с вами уже выпускали эпоху Сталина цифры, факты и выводы. Мы обязаны это подвиг социализма. У нас великолепный материал. Я хочу, чтобы вы максимально использовали это и сейчас обновляете материалы нашей информационно пропагандистской службы Каждый день показывали реальные достижения реального социализма и его преимущества. Надо показать, и каким образом развивалась модель опережающего развития. Кстати, в этой книге все пять моделей до попытки построить американизированный капитализм и предложение уже в новых условиях изменить курсы политики. Правда, это наткнется на Гайдаровский ход. Смотрел материалы. Лишь тот, кто с производством конкретно связан, допустим, инис Мантуров. Выступал с реалистической позиций, Но вот здесь сидящие Кашин и Коломейцев и Харитонов помогали максимально тому же мантру повернуться к реальному производству. За прошлый год машиностроители «Черкоскомплекс» дал плюс 28%. Почему дал? Потому что каждый день занимались талантливые люди конкретным производством, развивая укрепляя его в собственной стране. Но очень важно подчеркнуть, что за в ходе, в ходе модернизации с 29 по 55 год, за 25 лет практически, эпоха сталинской обратите внимание, прополыхала две войны. 27 миллионов погибло в ходе Второй мировой войны. Рост населения плюс 46%, продолжительность жизни плюс 26 лет. Гениальность. Этому придется учиться. Это нужно показывать. И это огромный урок на будущее. Третий урок. Белорусского мужества и государственного суверенитета. Братская Беларусь, окруженная со всех сторон. Там прибалтийские нацисты. Тут польская слегка. Тут рядом украинские бандеровцы и царушники. Тем не менее, выдернула все нападки. Единственное, в постсоветском пространстве удвоило потенциал. Даже после мощной атаки всей этой своры нацистов, бендерцев, польской шлифты, Сервушникова, тем не менее, Лукашенко не предал ни один военный, ни один трудовой коллектив. Вот это образец того, как надо работать. И мы сейчас готовимся к тому референдуму, который они проведут, в том числе по изменениям Конституции. Его просил бы в партию нас сегодня слушает, участвует, вот, вместе с нашей командой, Калашниковым, Тайсаевым, от, подготовиться и максимально помочь Братской Беларуси. Мы недавно с Симоненко подробно это обсудили. У нас впереди огромная задача из этого урока белорусского сделать далеко идущие выводы и все делать, чтобы укрепить Леопатриотические силы. Урон Назарбаевской автократии. Я и наш президиум подробно изложили точку зрения. Из трибуны Думы и непосредственно на сайте. И официальные заявления. Хочу, чтобы вы вручили его каждому руководителю каждого района. Их ждет та же судьба, как и Назарбаев. Та же, если не хуже. А думаю, хуже. Потому что когда там загорели все областные центры одновременно, там не бандиты и преступники. Там вначале вздыбилась вся, вся народная масса, потому что обобрали всех до единого. 44 человека из сотни сказали им, хватает только на еду. Проличный минимум у нас 13 300 грошей, а у них гораздо меньше 6 300. Все богатство отдали иностранцы. Нефтегаз американцам, французам, голландцам, англичанам, итальянцам. Все рудники связаны с добычей урана. Отдали опять иностранцев. По югу Казахстана уже русского языка нет в школах и так далее. Весь Северный Казахстан осваила нашу державу. Вот каждый сидит рядом, он там служил Советской Армии. Ну, вот. Корниенко там рядом жил, видел, каким образом загорался пожар в Средней Азии. Все прекрасно понимают. И, тем не менее, Назарбаев своим кланом все все захапали, все распределили, все разделили деньги рекой. нас хоть в офшоры начинают выгонять, а там рекой все выгоняли. Страна оказалась нищей, раздетой и разутой. В Гонконге строили свои маленькие, а в результате? А в результате получили не большой Сингапур, а огромный Кандагар. И если бы быстро не средизировали... Миротворцев ДКВ, боюсь, развалился бы Казахстан И дальше бы заполохала Средняя Азия И дальше побежали бы миллионы беженцев В южной подбрюшей России и дальше И у нас там ничего не прикрыто а У нас с Казахстаном граница 70 тысяч километров И не прикрыто ниоткуда Ни с моря ниоткуда Вот результат, казалось бы, довольно умного Политик, политик Назарбаев умный и успешный но опять все своим кланом и все остальное. На левом фланге все вытоптали, парламент подневольный, я посмотрел решение, пять статей, пожизненно, пожизненно, пожизненно, как такая его заборла взяли, тут же присвоил себе звание руководителя СОВБЕЗа и стал спасаться. Видимо, там другой клан надеялся, что он бежит оттуда, и дальше они там будут на водстве. А бандиты, ЦРУшники организовали дикие жуткие погромы. 225 человек убитых, 10 тысяч арестованных и впереди далеко идущий вывод. Вот мы предложили, предложили внимательно прислушаться. У нас на следующей неделе будет выступать Лавров, только что Калашников всем подробно обсуждал. А я вчера и на Красной площади мы вместе с Кашином около двух тысяч народу было. Ходили поклониться Великой Памяти Великого иегения. в принципе. Там напомнил, громко прозвучали четыре звонка. Спектакль в Большом театре начинается после третьего звонка. У вас дверь не пустят потом. Уже у нас четыре звонка прозвучало. Если вы внимательно читаете Коломейцу, уже выступает в Думе, сказал, что Великая Депрессия началась после третьего повышения учетной ставки. И дальше все ввалилось. Это четвертый звонок. Суть этого звонка, первый звонок прибылся, когда русские стали негражданами. Даже порты до этого ЮАР не додумался. Человек служил на подводной лодке в Эрсполсе, пошел на пенсию, негражданин. Стал талинский порт знаменитый строил. Оказывается, негражданин. Если бы тогда московская, кремлевская власть Наш МИД и правительство прямо бы заявили, мы этого не допустим. Все бы там на том и закончилось. Их три богатства формировалось из торговли нашим сырьем. Две кнопки нажали бы и закончилось это безобразие. Бандеровцы захватили, расстреляли в Киеве и так далее. Все, опять проглотили. Поэтому сейчас, потом уже в Белоруссии, слава Богу, устояли. Теперь вот Казахстан, вот смотрите, уже не дуга, а петля нестабильности на шею накинули. Теперь и Путин предъявляет американцу ультиматум. А почему НАТО нас уже душит и Украина является военным плаздармом? Потому что в этом мире американцы уважают только умных, сильных и успешных. Хватит воли, будут слушать. Не хватит, будет души. Мы как конкуренты им совсем не нужны. А Казахстан нужен как марионетка, а Украина как плацдарм, а Беларуси не нужна как пример отставить национальных государственных интересов. Восплачивать, объединять. Мы предложили, не случайно к нам приехало 132 делегации, праздновать в Великий Октябрь столетие Красной Армии и Комсомола. И все поддержали и по Крыму, и по Севастополю, и по Донбассу. Нам надо активно заниматься этим делом. Урок путинской стабильности. Да, если посмотрите, разделилось как бы на два это. Когда пришел, я с ним целый день сидел на даче за городом, рассказывал, каким образом советская страна занимала. Первое послание можете почитать, и сильные государства, и социальная политика, и уважение к человеку труда. Все мы были первые восемь лет, в среднем 6-7%. А в 8 году обвалились. И начиная с девятого года, все ее национальные проекты и прочие, 10 лет целых 0,9% темп. Несмотря на то, что войдем в мировую, будем там самыми-самыми, не будем с такими темпами, такой экономикой, таким отношением к науке и производству, и образованию, не будем. Но тогда в 2024-м не будет никакого спокойного перехода. А мы всегда спотыкались на преемственности власти в своей истории не раз. Дело заканчивалось большой бедой. Нужен лево поворот. Надо уважительное отношение к людям труда. Надо изменить социально-культурную политику. Да, выступил, согласный. Все согласны. Мы вышли тогда из Кремля. Вот сидит в Я говорю, как? Лучше постановку. Задача абсолютно правильная. Войдем в пятерку, будем в мировые темпы, социально ориентированная экономика, уважение к человеку труда, поддержка народных предприятий. Подписал мне распоряжение о том, что мы показываем опыт Грудинина, Казанкова, Самарокова, выступит Кашин, провели все, посмотрели. Через два дня пришли в погонах Саблинска-Полихадцев, и начал дербанить совхоз Ленина. Приперлись к, Казан... к самому у нас Звениговске, Казанкову то же самое. Продолжается одна и та же картина. Теперь взялись за горло сумароковослоли сидит. Еще раз повторяю, мы не отдадим наши народные предприятия. Мы создавали вместе Примаков после дефолта. Это лучшее, что есть сегодня. И все пусть помнят и знают. Мы будем защищать. Защищать, как положено в этом отношении. В рамках закона мы будем защищать то, что создавалось огромной ценой и является примером для всех остальных. Но ну, а я, выступая, обратился к Володину, вычленцев Беза, обратился к Матвиенко и Лаврову и Шойгу. Вы возглавляли выборные избирательные объединения. То, что проводит сегодня Россия единая в Думе, это и называется операция дестабилизации. И я доказал, они со мной не спорят. Бюджет принят. Путин говорит социальный, а социальные все такие урезаны на 670 миллиардов рублей. Даже медицина, фармацевтику вырезали. Говорят о том, что у нас все будет хорошо с запасом. За два года золото добавили 600 тонн и все за границу выгнали. Нигде в мире никогда этого не было. Это абсолютно ненормально в условиях тем более санкций и так далее. Говорят о том, что у нас устойчивая политическая система, а выборы трехдневка плюс дистанку плюс надомничество уничтожает политическую систему, потому что там не нужны ни контролеры, ни наблюдатели. Там два-три журика собрались и напишут вам результат, который вы заложили в эту программу. Говорят о том, что науфилие управления принимают немедленно закон по мупам и гупам, которые отдают частные руки. Я слово к тебе разговариваю, привет передаю. Толково и грамотно управляется и руководит так, как это делает Клычков, вот, как это делает Коновалов, Хакасий. И вот, ребята умные и грамотно работают я говорю, что делать? А он говорит, ну какой я мэр, если мупы, гупы, электричество, канализация, э, в общем, все, что связано с водоснабжением, тепло принадлежит тем частникам. Они свернут кого угодно, договорятся и кого угодно, выгонят. Немедленно надо отменять эти безобразия, а теперь вносит по местному законодательству 131 законом, четыре раза выгасили сельсоветы, и вот, а этим выстраивать лом вертикали без учета общественного строения. Я обратился к Володину и говорю, всю жизнь тысячелетняя Россия держалась на двух системах управления. Умной, сильной, вертикальной власти, государьи, генсеки, все выстраивали ее. И коллективная форма организации снизу, если вы не слышите голос народа, их коллектив мнение, вы не в состоянии управлять. И крестьянская община, и казачий круг, и колхозно-совхозное собрание, и народно-хозяйственные и комсомольская, и партийная, и советская, и народная, и все остальное. Все были коллективные организации тогда. Вы же их все раскассировали и думаете, от а в ручном управлении будет решать все вопросы. Как они решаются, видно по ценам. Если бы приняли наше предложение на 15 товаров ввести ограничение цен, у нас не было этого безумия. Ручное управление капуста выросла в цене на 120%. Что мы ее за кордоном возим? Просто не в состоянии сесть, посчитать и принять ту программу, с которой Кашин 10 раз выступал в государственном Шестой урок стойкости и борьбы Донбасса. Мы приняли решение, мы внесли постановление. Звонили цехам Москвы, два года там не приглашали. Вот вы объявляете войну. Я говорю, какую войну? Она давно объявлена. Эта война уже катится по всей стране. Катится беспощадно. С 1991 года катится. Сколько угробили уже? Десять с лишним тысяч убили на Донбассе. Сколько раненых и так далее? Полтора миллиона беженцев. Мы признали Донецкую не признали Южную Осетию? Прекратилась это развод Закашвили и его американские покровители. Там сто офицеров, включая три генерала, которые организовали войну против Южной Осетии. Кого убили в первую очередь в Осетии? Всех наших миротворцев уложили. Кого еще из 50 школ расстреляли, 49 школ? Это взбесившаяся публика. И тогда надо было с Калкашвили поймать, посадить в клетку, отвести Гаабу, пусть они сами с ними разбирались и так далее. Признали Приднестровье, успокоилось. Признали Абхазию, то же самое. Речь идет о том, что невозможно 8 лет наблюдать, когда каждый день стреляют и показывают нормальных людей, которым не дают ни жизни, ни покоя. И все показывают там на нацистов, бандеравцев и так далее. Есть формы защиты, начиная от полетной зоны, кончая ответными действиями подавления тех, кто занимается этим бандитом. Никакой войны речь не идет. Речь идет о нормальном мире и принуждении к этому миру тех, кто объявляет эту войну. И Путин и команда должны здесь проявить характер. А я все слышу ответы Пескова. Я писал им большое письмо накануне Питерского форума «Что можно сделать с экономикой?». Наша программа «10 шагов» легла на стол. Вместо того, чтобы ее и рассмотреть, нам все говорят, а вот там что-то там думают. А думают они давно. Сколько у нас пацанцев? 360 человек, высших руководителей, включая посла в Америке. Сколько организаций? Почти 600. Сколько коллективов? Еще больше. Ну что вам, еще добавлю две. Будет все лучше работать. Если боитесь, теперь уже Китай решил все проблемы. Технические, военно-технические. И за прошлый год запустил более, зараза больше, чем мы, космический полет. Он ни одного сбоя уже осваивает Луну и дальний космос. Вот и согласовывается. У нас с Китаем Компартии подписало давно меморандум соглашения с дружим. Вот только что вернулся у нас Калашников вот нашему другу. Фуч... Самый... вручил генсеку Ленинскую премию, он в восторге собирал все руководство страны и все каналы показывали только наши и телевидение никак не выговорит все, что происходит нормально нормального государстве. мы обязаны все сделать, чтобы отстоять мир на Донбассе Признание это шаг к миру вполне нормальный мы приняли тут 10 тысяч детей продолжаем 90 какой Владимир? Да. Третий конвой отправили накануне э, Нового года, 150 тысяч подарков, и Коломейцев с юга отправил еще 45 тысяч. Вот и берите пример. Правда, у нас теперь единой России елку приватизировала. только они делают э, хорошие подарки, а все остальных это не касается. Еще одно безобразие. Седьмой урок, урок. Социального созидания, я благодарю Мельникова, у нас возглавляет российско-китайское общество, Афонин Новикова возглавляет российско-кубинское, Калашников – российско-вьетнамское, Тайсай – российско-корейское общество. Так вот, у нас по линии Китая проведен блестящие мероприятия, связанные с столетием китайской партии. Слушайте результаты, с этого начинался довод. Темпы роста 8% промышленного 10 инвестиции 5 процентов 7 частные инвестиции суперсовременные освоены все технологии вот чему надо учиться вот сейчас Путин поедет на Олимпиаду будет посидит, Сидит, пилим и посмотрит что такое политическое руководство оцентрический курс мы будем активно этому способствовать и так далее вот. И э, восьмой урок сплоченности, верности и новых побед, которые преподнесла наша партия. Считаю урок очень важный для всех нас прошедшего года. Собрались единый блок. Великолепно. Выработали общую программу. Спасибо. Обсудили ее вместе с Академией наук на Орловском форуме при поддержке Губернатора Качкову. Блестяще. А издали ее тиражом почти 100 миллионов. Великолепно. Ознакомили всех, кто в том стране. Под нее подготовили 12 законов, которые Коломейцев положил на столбик. Движемся дальше. Это наше общее завоевание и наш результат. У нас впереди с вами большая работа, связанная с столетием СССР и пионерской организации. Все для этого у нашей партии есть. Я вас еще раз поздравляю, благодарю. Но надо максимально консолидировать все силы для достижения мирного, достойного достижения необходимого результата и защиты наших товарищей. Особо еще раз подчеркиваю, на защите народных коллективов, народных предприятий, на защите наших товарищей. Я благодарю Синельчика, который возглавляет эту группу, компанию в борьбе против политических репрессий. Так Единой России не понравились наши результаты, что только в Москве арестовали 106 человек. Многие отсидели, но никто не дрогнул, никто не сломался. Все продолжают достойно эту работу. И сколько вы ни тут не ни крутились, не ни возились, ничего из этого не выйдет. Я благодарю на Камчатке Быкова, который справился. 9 лет решили ему дать за то, что он стал мог помешать избраться очередному губернатору от «Единой России». Выпустили парня, сейчас боремся за сына Левченко, обещали к Новому году. Может быть, в ближайшее время Путин понимает, что надо с Леомей сейчас дружить, они ссорятся, потому что они поддерживают стабильность государства. Надеюсь, что они отвяжутся от наших хозяйств. Но прежде всего за этим должна стоять дружная, слаженная, грамотная, совместная работа. Поэтому еще раз вас благодарю.